Мысль, будучи старой, превращает в старое то, на что во мгновение смотрели с восторгом, ощутив потрясающее переживания. От старого производите вы удовольствие, никогда не от нового. В новом не существует времени. Итак, если вы можете смотреть на все вещи, не позволяя включаться удовольствием,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 Мы всегда хотим высоко сидеть. Внутренне мы — во водовороты страданий, и потому нам очень приятно, когда внешне мы представляем собой нечто значительное. Это жажда положения, власти, признания обществом нашего выдающегося положения, в том или ином отношении есть желание возвыситься над другими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 не на словесном уровне, но действительно всем вашим сердцем, вашим умом, всем вашим нутром, тогда вы будете свободны от страха, тогда он может пользоваться мыслью без того, чтобы она порождала страх. Мышление, как и память, бесспорно необходимо в повседневной жизни. Это единственный инструмент, которые мы имеем для общения, для выполнения работы и так далее. Мысль — это ответ памяти. Памяти, которая накоплена благодаря опыту, знаниям, традиции, времени. И исходя из этой основы нашей памяти, мы реагируем. А этой реакции есть мышление. Таким образом, мысль необходима на определенных уровнях.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 различают страх, существующий в глубинах и в поверхностных слоях. Но, следуя психологам и соглашаясь со мной, вы будете лишь толковать наши теории, наши догмы, наши знания. Вы не будете понимать самого себя. Вы не сможете понять себя, исходя из Фрейда, Юнга или меня. Теории других людей, какими бы они ни были, не имеют никакого значения.